Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2, Компания Керриган, Сердце Роя, либо же Сердце стаи, кому как удобнее. Четвертый выпуск у нас сегодня. До этого мы воевали на Зерусе, полностью его, так сказать, поглотили, что ли, как, не знаю, правильно выразиться, покорили. Керриган перевоплотилась, наконец, в нормальное состояние, назовем его так. И сейчас, наверное, нам предстоит дальше продолжать наступать на войска Меркска. Потому что что-то он, наверное, нас там заждался, пока воевали на Зерусе. Ему как-то стало очень спокойно и тихо. Так, нет, сетевую игру не надо. Да, продолжение нажимаем, просто и ждем Сейчас тут на Зерусе просто надо до конца поговорить, все диалоги пройти, и думаю, наконец мы полетим уже на следующую планету. Так. Ты знал, что Древний пойдет против меня? Твоя эссенция, она звала его. И ты не предупредил меня. Он был зергом, ты тоже зерг. Один зерг гибнет, другой становится сильнее. Тебе это известно. Кажется, я начинаю понимать тебя, Дихака. То, что некоторые из матерей стаи переходят на нашу сторону, это хороший знак. Интересно, почему они хотят отказаться от своей независимости? Возможно, не все они хотят править роем. И возможно, они понимают, что в большой стае безопасно. Так, ну можно теперь улучшить Кэрриган. Рабочие мутируют под двое, без дополнительных затрат и требуют меньше припасов. Опасность слизи, скорость восстановления здоровья, скорость атаки дружественных войск и строение повышается на 30% скорость атаки. Когда они находятся на слизи, опухоли распространяют слизь быстрее и дальше. Так, эффективность добычи виспена повышается на 25%. Не знаю даже, вот конечно подвое рабочих это было бы очень хорошей способностью. Потому что в большинстве миссий я так заметил, что... Обычно у нас есть несколько точек, где мы можем добывать ресурсы, то есть как минимум две. И данная способность мне сделает как можно больше рабочих в самом начале, то есть смогу экономику быстрее свою раскочегарить. Но в то же время слизь тоже очень интересная способность, мне очень нравится. Я думаю, что выберу все-таки опасную слизь с рабочими, если что. ну В принципе у меня контроль довольно быстрый, я бы мог за несколько минут уже сделать полноценную вторую базу. Так что давайте-ка опасную слизь Выполняем. Так, тут еще появилось много новых способностей. Псион издвиг. Керриган прорывается сквозь среды противников и наносит 50 единиц урона всем целям на своем пути. Но это при том, что сокрушительную хватку придется мне убрать. Да? Ну, не знаю, на самом-то деле, конечно, псионный сдвиг у меня больше понраво, потому что он вообще наносил огромный урон противникам. То есть он будет выносить тиранов, если будет там группа солдат, да, скажем, из 10 человек. Один этот пассионный сдвиг просто разнесет всех этих 10 солдат и, в общем, гг. Удар в прыжке, кариган... А, ну, да, мы это видели. Наносит очень много урона, но при этом это, скорее всего, лучше, лучше выполнять... Ой, точнее, лучше выполнять. Лучше использовать данную способность, когда есть у нас чисто босс. Поэтому, как бы в большинстве случаев, данная способность будет, ну, неэффективна. Так, излечение, способность станет А. И 50 единиц с ближайшим органическим союзником. Кроме того, еще 50% от этого объема будет восстановлено в течение 15 секунд. Ну, мне вот тоже дикая мутация очень понравилась. Потому что получается там просто огромное количество. Жизни, да, во-первых, запас здоровья повышается, плюс скорость атаки. То есть очень мощно становятся союзники. Но в то же время излечение тоже очень неплохо. Но я, не, наверное, оставлю все-таки дикую мутацию. Экстракторы автоматически добывают виспин без участия рабочих. Нет, это мы тоже не будем использовать. Ладно, в общем-то, я остановился на этих способностях. Как, да будешь играть в ластилин? Какой в ластилин? колец, если то я не знаю, «Лосин колец» меня сейчас совсем не интересует, поэтому навряд ли вы его, его увидите в ближайшее время на канале. Во всем нет других существ, подобных тебе. Какова природа твоей эссенции? Сверхразум смешал во мне множество видов. Я неповторимый. Что ты делал после смерти сверхразума? Скитался по туннелям чара. Бесцельно. Был диким. Королева Клинков нашла меня. Снова сделала зергом. Если ты зерг, ты всегда должен кому-то подчиняться? Не подчиняюсь никому. Я просто зверь. Низшая ступень. Ну что там в эволюции у нас, какие есть варианты? Подвид гидролиск готов к улучшению. Мы обнаружили древнюю эссенцию зерга в пространстве Доминиона разведывательную стаю атакуют мало времени Ага. это значит что у нас люкер что-ли будет я смотрю М -м да это люркер, потому что он как раз таки выполняет такую способность что из-под земли может своими колями уничтожать противника ну посмотрим что у нас есть на выбор да приветствую тех, кто пришел сейчас на стрим спасибо за удачный стрим. Планета Марик 5. Улей Роя атакован. Рядом обнаружена эссенция творение сверхразума, колония пронзателей, низкая скорость атаки, сверхмощный урон. Собрать эссенцию, адаптировать гидролисков, победить Доминион. Давай поглядим. Понятно. Логично. Спасибо за подсказку. Во а второй Вархамер, навряд ли я буду играть, если только в первый. Анализирую. Генетический код не полон. Нужно уничтожить оставшиеся колонии Почему только в первый? Да потому что мне второй вообще не понравился. Я в него играл. У него механика ужасная по сравнению с первым. Ну, как мне кажется. Потому что второй это скорее как индивидуальный контроль юнитов, А в первой части там надо именно создавать дофига юнитов. Огромная макро. Из-за этого мне вот и понравилась первая часть больше, чем вторая. Так что да. Вторую часть тоже, точно не увидите на моем канале. Вот первую возможно. Сёгун вы видите почти каждые два дня на канале. Я не знаю, в чем ваша проблема, потому что Сёгун постоянно выходит на канале. А Mountain Blade, я как говорил, мне он сейчас уже поднадоел, я поэтому в него играть пока не горю желанием. Генетический код получен, включаю эссенцию пронзателя в генную структуру гидролиска. Теперь гидролизки могут в пронзателей. В люркеров, то есть. Отличный вообще респаун для надзирателя. Прямо над вражескими войсками великолепно. Пронзатель атакует в закопанном состоянии. Наносит урон одной цели. Пробивает броню. Что-то шарахнулось под земли. Хм. Отступаем. Отступили ребята. Ракетная турель обнаруживает закопанных пронзателей. Сначала нужно уничтожить ее. Соберитесь. Да, мощный юнит. Когда нету просветки, так это вообще просто жесть. Ого, уничтожишь. Заграждение разрушено. Осталось уничтожить базу Не, я в дноту не играю и в CS GO тоже. Если только один. В ММчик какой-нибудь зайти так побегать немного. Блин. Прошу прощения, там у меня кошак. По клавиатуре любит клацать. Активная мутация гидролисков. Обнаружены пещеры выживших скрытней. Так, ну ждемся. Планета Кавир. Ранее изначальная колония Стаи Дагота. В настоящее время дикая. Обнаружены скрытни. Выжили во внутреннем конфликте. Я могу управлять ими, но не воспроизводить. Отсутствует ключевой фрагмент генетического кода для преобразования. Требуется пещера скрытней. Находится рядом. Нужно захватить. Вернуть эссенцию Рою. Бессмысленно играть ММ, потому что там будет просмотр один в неделю у меня на этом стриме. Никто не будет смотреть КСК на моем канале. Я уже Скрытень это один раз сделал. Никому не понравилось. Под землю. несколько целей, эффективен против легких войск. Стоит покупать или нет, но я в принципе высказал свое мнение, не знаю. Блин. Кошак, иди отсюда, давай уже. Все. Пока кошак успокоился, можно дальше продолжить играть, если меня не убит. Так, все, иди отсюда. Все, я его выгнал. Ну вот ты единственный, будешь смотреть и все, больше никто не будет смотреть КС. Я тебе отвечаю. Вот. Уже я делал видео на канале по КС. Там было просмотров, по-моему, 100 и дофига дизлайков. То есть ну, получилось, что бессмысленно все это оказалось. И скорость изменена была. Я просто не знаком с этой игрой. Тогда вообще о чем речь? Они атакуют с юга. Защищайте пещеру скрытней. Так, все, ждем. Сейчас этих скри. Ну, противников. Закопались. Ну, не знаю, тут просто не было шанс. Очень сложно, конечно, ему дать не пройти. То есть они хотят сказать, что люркеры появились из... из гидролизка, да? Я, кстати, это не знал. Теперь буду знать об этом. Ну нет, конечно же, лучше всего сделать скрипни, потому что он наносит огромное количество урона по, мелко... по мелким войскам, так сказать. У нас в будущем наверняка будет множество скоплений тиранов, их солдатиков, маринов, поэтому скритинг тут как нельзя кстати будет. Так что выбираем его. Ну что, возвращаемся на нашу базу. Никого здесь мы больше не можем улучшать, так что давайте-ка двигаем на следующую планету. Наша стая на чаре. Мать стаи Килиса передала их нам. Это не оружие. Это коммуникатор. Минск. Королева Клинков. Я знал, что ты вернешься к своему истинному обличью. Обличью монстра. А теперь ты сделаешь то, что я тебе скажу, если тебя вообще волнует судьба Джима Рейнера. Да, он жив. Так что держи свой рой подальше от Кархала и подальше от меня, иначе Рейнор умрет. Он пожертвовал всем, чтобы ты вновь стала человеком. А ты наплевала на это. Наверняка он будет первым кто захочет убить тебя. Я не чувствую присутствия Джима. Если он жив, ничто во Вселенной не помешает мне найти его. То есть в ней что-то осталось человеческое все-таки. Станция Скайгер, либо сектор Деминьона. Ну что, давайте двигаться тогда по... Нарастающий Начнем сначала со станции Скайгер. Одна из матерей стаи в секторе Капрулу уловила необычный псионный сигнал. Он принадлежит зергам, но они не связаны с роем. Я знаю, что ты хочешь свергнуть Менгска. Его главное оружие это гибриды. Вот координаты лаборатории, где их выводят. Встретимся там. Если Доминион контролирует гибридов, то наше вторжение на Кархал обречено. Нужно уничтожить эту лабораторию. А это, кстати, был Стуков. Адмирал Стуков, если не ошибаюсь. Из оригинального Старкрафта. Который был, кстати, убит там. Но почему-то он в итоге выжил. Я не помню почему, но мы сейчас, может быть, это узнаем. Когда встретим его. Королева, зараженный тиран, который связался с тобой, желает тебя видеть. Он заявляет, что вы знакомы. Кто ты? Ты не узнаешь меня? Я Алексей Стуков. Когда-то мы были врагами. Что ж, похоже, теперь мы оба зерги. Верно. У нас сейчас одна цель. Мы оба хотим уничтожить эту лабораторию. В ней Менгск выводит гибридов. Скрещивает ДНК, зергов и протосов, чтобы создать существ невиданной силы. Скоро мы положим этому конец. Ну да, мы, похоже, так и не узнаем, как Стуков выжил. Честно говоря, очень какая-то запутанная история. Но пока давайте поговорим с нашими персонажами. этом никому не Стуков с планеты Земля. Несколько лет назад оттуда пришла боевая флотилия. Помню, как я ее разгромила. Иначе и не могло случиться. Мне казалось, Стуков погиб. Поступали сведения, что его воскресили. Заразили, а затем исцелили. Все возможно. Ведь он столько лет провел в плену. Ну, это на самом деле звучит как-то по-идиотски, потому что видно было в прекрасном игре, как он развалился просто на куски мяса. Как он мог его воскресить, я ты без понятия. Ты понять? хочешь избавить от гибридов, верно? Почему ты помогаешь мне? Меня держали здесь много лет. Ставили эксперименты, пытали, делали ужасные вещи. Я хочу, чтобы эту станцию сожгли дотла. И мне кажется, ты единственная, кто хочет и может это сделать. Заражение, плен, эксперименты и бегство от погони. У нас много общего. Свяжись с матерями стаи. Пусть они направят своих левиафанов в эту систему. Приказать им начать высадку на станции? Нет. Захватом станции займутся наши загары стаи. Ты хочешь, чтобы остальные стаи подождали на орбите? Пусть держится поблизости. После того, как станция будет уничтожена, мы отправимся за Джимом. Ну вкус. Значит, здесь меньше производит гибридов. Проникнуть внутрь будет непросто. Ну, давайте задание Ты долпа. Главный вход платформы Скайгер хорошо укреплен. Прежде чем атаковать лабораторию, нужно уничтожить оборонительные силы тиранов. Начинаем. На Эксперте, конечно же. Предыдущую миссию он на бойце, потому что... Ну, вы можете посмотреть предыдущий стрим. Там просто была жопа, там было невозможно выполнить на уровне сложности выше, чем боец. Угу. Этот лифт — единственный способ проникнуть в лабораторию а также второй по охраняемости объект во всем Доминионе. У них много морпехов. Они послужат материалом для нашей армии. Наши заразители внедрят верофагов в эти гарнизоны. После заражения я использую инфицированных тиранов, чтобы расчистить площадку для десанта. Мы высадимся, прежде чем доминионцы успеют среагировать. Так, что мне нужно сделать? Подведите заразителей сюда. Зарази Тогда ну. они не с места. Я нажимаю на F. Все наконец-то. Пошевелиться. Вперед, Быстро. Жесть. дальше. Верафак сам инфицирует окрестные здания. По-моему, таких способностей не было в оригинале. Ну я имею в виду в течение оригинала. Да блин, сдохнет ты уже. Офигеть, какой он живучий. Так, у меня уже ничего не осталось, да? У заразителя закончилась энергия. Чтобы восстановить ее, он может поглотить другого зерга или зараженного тирана. С помощью паразитического подчинения можно взять под контроль тяжелую технику доминиона. Сволочей доминионских сволочей окей, ой, надо в них это кинуть, ага. части платформы. Ч ⁇ дальше не может? Построим базу давайте. Газ. Ой, газок. Моя королева. Газ уничтожает зараженных тиранов. Мы в любое время можем заразить новых. Пусть они убивают друг друга. Химическое оружие. Эффективное средство уничтожения Резервы Доминиона закончатся Газ нестабилен На синтез нужно время Тогда мы продолжим атаку А пока мы останемся здесь И будем защищать Верафагов Наконец-то мне дали базу Так, чего, кого будем нанимать? Мне надо, конечно, еще оверсира. Надо еще построить мне центр улучшений. Так называемый. Угу. Газ закончится через столько-то времени, да? Заразители пока отойдите хотя не знаю может быть все таки их взять вот так послать Блин! может повторно Так, а заразитель у нас через что делается-то? так... Нам нужно Я его могу прямо сейчас нанимать, да? Понятно. Я позабочусь об этом. У доминионцев закончился газ. Чтобы восстановить подачу газа, понадобится время. Атаку... У них закончился газ. Убивайте всех на своем пути. Right. Oh. вы надоели, ребята, про свой маунт. Я уже про него забыл, блин, когда он в последний раз был на канале. А вы все про него пишите и пишите. Единственное, имею в виду тот, конечно, стрим, который был не так давно. Кроме него вот, я давно очень записывал маунт. Так, подождите, я заразителя уже сюда послал. К нам шут. Так, виспинчик нужно опять нам. Еще один гарнизон пал жертвой заражения. Что на этот... Даминьон проводит эксперименты над животными в этих лабораториях. Если разместить... Так, здесь то -то пуль, можно сюда идти. И получить хранящуюся внутри биомассу. Вот и все слушаю новый газовый атака блин начал подавать газ зараженные погибнут готовьтесь к нападению защищайте верофагов заражен еще один гарнизон. платформа сама себя не очистит говори Можно было бы еще даже одну поставить вот так вот. Миссия продолжается. Мы потеряли верофага. <клес> его можно внедрить повторно, подведя к гарнизону заразителя. Разумеется. Время. Нам нужно больше минералов. Минералов-то у нас много, И кстати. Еще один гарнизон пал жертвой заражения. Самое время. Так, мне вот сложно вот этими управлять одновременно, получается. Юнитами, заразителями и сразу войсками. ...остановили подачу газа. Чтобы возобновить ее, понадобится время. Защищайте лабораторию! Мы карающий меч Доминиона! Твоя королева служит. Время пришло. Наша миссия продолжает. Всем... Да. Я... Блин, танк взял, сломал. Моя месть свершится. На Надо раскрыть ней. Ждайте рядышком опухоль. Твоя королева слушает. Я позабочусь об этом. Рой это я. Ну создавай, что теперь? Вот еще одна опухоль будет. В форме есть другие карнизоны. Снова подает газ на платформу. Все падут перед Роем. Говори. что думаете я сюда что ли не приду Это <клышит> Моя месть База под а высадились все-таки блин. я думал высадятся они или нет все-таки высадились Хватает у них, к сожалению, ни у кого энергии А, нет, хватало кого-то, ну ладно Воу-воу-воу, нифига вы там Танечки даже установили Успел я захватить. Страдать. Что на этот раз? У тиранов закончился газ. Время пришло. Нам нужно больше весфена. Так, надо вторую базу установить побыстрее, да. Идем да. этим займемся. Так, что тут у нас? Преград. Еще одна точка. Разумеется. Это что за кошары были сейчас? Распространилось на ближайший лагерь. Да, мы адаптируемся. Рой, это я. Mm. Я так понимаю, где-то их закопал. цель Так, мне надо королеву. ой отходим. Отходим. Чё-то уж прям сильно я вперёд ушёл. Так, сейчас я вреду, ребят. Пока я зависал, тут уже, блин, прям... мою базу убили. Мы потеряли верофага. Его можно внедрить повторно, подведя к гарнизону заразителя. Газ больше не поступает, моя королева. Наши зараженные атакуют снова. Мы потеряли верофага. Его можно внедрить повторно. Подведя к гарнизону заразителя. Враг атакует улицу. Заражен еще один гарнизон. Кроноэхращение минералов выработано. Я позабочусь об этом. Для нас нет преград. Говори вперед! До входа рукой подать. Лагерь заражен, моя королева. Наша миссия продолжает. распространились распространилось на новый лагерь. Иди отсюда, каша, блин. Так. Ой, возвращаемся, но тут, я смотрю, у меня жопа какая-то. Потому что, блин, там у меня пока что-то начало происходить, блин, у меня тут уже войска поумирали все. заразителей. Мы потеряли гирофага. Его можно внедрить повторно, подведя гарнизону заразителя. Ну, за так, давайте сюда и сюда. Нам, бюспиновый гейзер, союзник. <laughs> Нам, бюспиновый гейзер, союзник. Классно сказано. Так, мне Мы надо заразителя. Верофага. Его можно повторно, к гарнизону заразителя. Мы потеряли верофага. Его можно внедрить повторно, подведя к гарнизону заразителя. Сдохнете вы наконец. Моя Этот минерал уже закончился, блин. Да ⁇ -мо ⁇ опять напали. Все, пошли в атаку. Пошли в атаку. Газ не моя королева. Наши снова. Так, вы идите сюда, заразитель сюда. Иди. Сюда я сказал, заразитель, епт твою мать. Да, он прется. Для нас нет. Блин... Да ёптель-моптель, убили! Ну кидай ты уже свою петлю Разумеется. Все подушки трое Самое время. Мы адаптируемся. Говори. База союзников трое. под угрозой. Трое, это я. Мы потеряли верофага. Его можно внедрить повторно, подведя гарнизону заразителя. Повторно подведят гарнизону заразителя. ну почему заразитель-то идет в атаку у меня? уже скоро можно будет снова вывести в отряд в атаку. Не надо заразителя. А заразитель хрен знает, сколько у меня появляется. вот Не пойму. Или вообще у меня нет сейчас создания. Должен вроде был быть. Есть у меня заразитель, но он, блин, бегает. Где он бегает? Он вот тут. Да, пока он дойдет до туда уже, блин, закончится сейчас газ. Так, заразите сюда. Время пришло. Твоя королева слушала. Заражение распространилось на ближайший лагерь. Так, Но дождемся, ты... пока войска сюда подойдут. новый лагерь. Наша миссия продолжает. Ну все, наконец-то их добили. Моя королева, рой готов вторгнуться в лабораторию по твоему приказу. <как> лабораторию Так выглядит, как будто я там, не знаю, блин, здание на два человека. Заразите все гарнизоны в не потеряв ни одного верофага. Не, ну, это было возможно, если бы я, не знаю, не терял бы... Ну, если бы верофаги не шли бы в атаку, они у меня идут в атаку, и они умирают. Ладно, сами я, в конце концов, конечно, виноват здесь. Хочется просто как-то себя отмыть. Подчиняется большая стая, которая до сих пор не ввязывалась в конфликт. Ее впечатлили твои действия, и она хочет присоединиться к Рою. Мать стая Релот, слушай меня. Веди стаю на Йонтур-2. Там Доминион собирает новейшие корабли. Уничтожь Йонтур во славу Роя. Ну, опять Будет точное повторение. Моя королева. Точно такое же повторение кат-сцены, которую мы уже видели до этого. Эта лаборатория находится на задворках сектора, но охраняет ее не хуже Кархала. Видимо, тираны хранят здесь нечто ценное. Но подобные технологии недоступны инженерам Менгска. Возможно, им помог в этом некто, стоящий дальше на пути эволюции. Мы узнаем Кто опять, же это, проникнув внутрь. Это место сделано из металла и камня. Почему? Ты не впечатлен? Изначально зерги не смогли бы построить ничего подобного. Мне не нужны стены. Я могу нарастить панцирь. Мне не нужно оружие. Я могу развить когти. С помощью стальных орудий можно создать кое-что посерьезнее, чем твои когти и панцирь. Их орудия неизменны. Я собираю. Я изменяюсь. Станция Скайгер. Секретная оружейная лаборатория Доминиона. Центр по выведению гибридов. Что тебе известно о гибридах? Они сочетают, казалось бы, невозможное. Гены зергов и протасов. И эти существа повинуются Менгску? Он так думает. Но я в этом очень сомневаюсь.